Приветствую всех подписчиков, гостимого канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Вчера я записала видео по боту, где нам дают абсолютно без вложения зарабатывать монету Матик. Называется вот Матик Аэродроп. Значит, ну, краткое видео было вчера. А сегодня... Я пишу по выводу. Вот. Значит, что набрала я? Значит, при регистрации нам дается одна монета. 0.1 монета. И за каждого приглашенного партнера также дается 0.1 монета. Минимальный вывод отсюда. 0.5 монет. Значит, пришло ко мне человек, 4 человека так как одну монету дают при регистрации и я набрала нужную сумму 0.5 монет и поставила их на вывод, сразу же их проверить платит или нет Но ну, так как я знаю то, что он платит мой пригласитель выводил ну, нужно же самой проверить правильно значит я прописала кошелек с метамаска я это вам показывала вчера. Я прописала, отправила. Они мне. Так, отправить ваш кошелек в сети вот этот. Вот, я с Метамаска отправляла. Вы же, как вы хотите, какой у вас там кошелек? Я его отправила. Значит, и пишут: Не используйте кошелек в бирже. Вот потому и. Не рекомендуют использовать кошелек с биржи. Далее. Прописала. Отправьте сумму для вывода. Написала 0.5 монет. Значит. Далее. Ваш кошелек. Сумма вывода. Я подтвердила. Отмена подтвердить. Далее. Запрос на выплату. Отправлен. ID. Кошелек сумма. Вы получите токены. В течение нескольких дней. Ну, я приготовила ждать тут, может, и неделю. Ставила на вывод, вчера поздно вечером. Ну, где-то около 10 вечера. Значит, что далее пишут? Боты, вот это не знаю, что такое, а запрещены. При подозрении в накрутке администрация проекта оставляет за собой право заморозить выплату вознаграждения и запросить подтверждение источника трафика. И что? И вот буквально мне вот несколько минут назад 11.48 ну, час назад выходит это их время у меня 11.08 о господи 12.19 да где-то час назад смотрю на число мне пришло уведомление о том, что монеты, я так думаю, что пришли, думаю, дай-ка зайду на кошелек. И вуаля, монеты в кошельке. ребятки, сейчас покажу. Вот у меня. Мне это а маска, у меня было все по нулям. И вот 0.5 монет. Они пришли, друзья. Неплохо. Вот. Мне вот... А как бы мне сделать скринь? Вот. Так что все замечательно. Все платит. Вот, кому интересно, собирайте. Приглашайте. Вот я не знаю, будут давать ли каждый день монету или нет. Вот если старт. Здесь вот меню, видите, старт. Мой баланс, мои рефералы, вывод, информация. Вот, вы уже получили свое вознаграждение. Все, гуляй, Вася. Вот. Ну, приглашайте и зарабатывайте. Минималку набираете, ставьте на вывод. Всем удачи, всем пока.